Друзья, всем привет. Мы сейчас в горах, и мы нашли лесную ежевику. Это так необычно, здесь только много кустов. Она очень сладкая, но единственное, что очень мелкая. Будем сейчас объедаться. А мы ничего не брали? Нет, булки, булки только взяли. Красиво. А яблоки они любят? Да. Да не надо ее кормить, она не голодная, думаешь. Да, а что я... Мы не брали сейчас с собой в машине яблоки. Одно. Красавец. Ты, я, ты, не знаешь, он ест, ты он да, не ну, кормят, ну, ухоженный, посмотри, конечно. И И с клеймом. Вода. А посмотри, сколько ему воды Вот, водичка, ну, бочки конечно, с водой Вот Воды у него много. Очень много. Машинка, пошли Сходили мы все-таки за яблоком, а он, смотри, ждет нас, стоит. Иди, ну Марк говорит, будет кормить. Давай, Марк, нам. Да не бросать. Да, пробу да, давай. Не надо бросать Мы бойки. Ой, идет. Давай, Марк. Слюнками с, с тебя Давай это... я. Ой, облачка Ой, класс, какой довольный Как ему вкусненько Собот Ну, не съест мой пальчик Не съест твой пальчик Ему твой пальчик не нужен Он таким не питается Папа, он боится Папа, ухаска травоядная Он кушает трав Вообще-то тебя не дотронулся Ты боишься Ренат, ты жка? Мама, он аккуратно берет. А, Как, бо... как глаз... Мама, мама, да. Ой, какой он хороший. да, как... Ой. Ой. хороший, дай, полавный. Спроживет. Печки, плечки Мы только что прошли, посмотрели, где выдают эти вот как это доски называются, не знаю, как они правильно называются. Но думали, может, что есть есть на нашу большую семью? Нет. Только доски выдают. Вот. И еще ищем место, где нам разместиться. Решили коляску не брать. Яна пока бежит. И меня немножко смещает, что везде ездит патрулирует полиция причем мы уже видели несколько машин а до этого мы в чате читали писали что почему-то купаться здесь нельзя штраф 200 евро И... а памяти давай давай ручку мне. аккуратно вот опа молодец Давай, давай Поднимайся, я тебе помогу Ничего страшного Мы потом все вытрусим Я тебе помогу Давай Ты же у нас сильный, да? Ой. Ох, тяжело Может надень, наденешь Панамку свою, кепку? кепку Мы вот сейчас С Сережей заметили такую Странность, мы были две недели назад или даже чуть-чуть больше, ну три максимум Смотрите, сколько здесь было воды, вот это вот все было под водой Видимо, отлив, прикольно Да, это все было в воде Вот сейчас, да, отлив Произошел, речка уменьшилась, куда-то ушла Вот это мы сейчас идем Полностью под водой, три недели назад было Необычненько Очень необычно Да они маленькие, не смейте бояться Будешь кричать? Просто иди спокойно Не бойся Не пацаната? Она с маленькая ты большой. Ты. Слушай, а куда эта речка ушла? Да, вот камень, вот я помню вот этот камень, мы здесь заходили, вот здесь уже вода была, вот. Да, вот это место. Вот тут вода была, да, представляешь? Обалдеть. Так это приличный отлив. Я за этим кустом переодевалась. Высыхает за три недели. За три недели не могла она высохнуть. Дальше, да. Вы представляете, вы здесь? Вспомнили? же говорит, высохла. Нет, я не думаю. Какие-то другие процессы скорее всего да не фук ну скоро не фу это сейчас уже спала температура градусов на 5 наверное на ну, на 5 на 8 раньше было 40 плюс а сейчас 35 максимум и это прохладно потому что реально дует ветерочек прохладненький комфортно очень сейчас я думаю, уже до 40 не будет. Я хочу в воду. О, мы идем в, в воде. Ну что? Видишь, никто не плавает. Да тут, наверное, и не поплаваешь. Но тут Попалит. можно. Попалит. В могу не хочу. Ну, а им этого и достаточно. Хочу. Ну, давай вот Давай. Так, везде лапки собак. Зато смотрите, как чисто, Чистенькая И вам для ваших замков, для того, чтобы что-то строить. То тут можно из камней столько всего построить. Красотень. Здесь, конечно, ощущается другой воздух, однозначно другой. Он такой мягкий, он такой легкий в этих каменных джунглях, когда мы сидим. Это, конечно, я, бегу, я, я бегу, уже максимально, я как могла, облагородила наши гнездыша но я ж не могу в номере сделать огород и высадить деревья в нашей гостиницы, а у нас как раз зелени не хватает, не хватает в гостинице деревьев, кустов, потому что все в клумбах в основном, в кашпо таких уличных, и все, и на этом вот это все деревья, и остальное это все бетон, и это напрягает очень я сильно, реально. Папа, думаю, ты... Не, он мальчишка зашел. Да, я... Мы сейчас обустраиваем местечко, где мы будем отдыхать, ну, а дети уже пошли года. Тут для детей вот таких маленьких вообще идеально, потому что все время мелко-мелко. Мне кажется, и перейти, наверное, речку можно вот так шагая. Тебе максимум будет ну по пояс, по плечи, потому что идешь долго, тебе почти щиколотку Потом чуть-чуть углубляется и ну, буквально там по колено и все. Так что для детей вот таких маленьких очень безопасно, очень здорово. Камники. Тут ветра, поэтому мы укрепляем. Укрепляем вот такими веревками камни. Потому что уже научены. У нас однажды зонтик улетел. Вот прям ветром вырвал. Поэтому мы решили так, делать так понадежно одеваюсь так ну что мы все же здесь сделали организовали свой досуг будем отдыхать плавать не буду серёжа сказал тоже потому что вода прохладная реально чувствуется разницу три недели назад и сейчас не знаю почему она прохладная вот ну а дети пусть наслаждаются потому что скоро школа сколько тут всего осталось Потом уже будет температура опускаться, и все будут готовиться к зиме. Уже, кстати, в некоторых магазинах я видела, елки наряжают. Ну, искусственные достают. Все это напоминает уже о том, что уже скоро это тепло все закончится. Поэтому нужно ловить последние денечки, кайфовать. Хотя здесь полноценным еще летним месяцем считается сентябрь. То есть с октября начинается осень. Ну, у них немножко по-другому. Ну, Вот так вот. Все, отдыхаю. И снова чай. Яничек хлеб с маслом кушает. Пап, давай ты тоже бутербродик с сыром. Ага. Держи. Мама, это кто? Это масло. Масло? масло? Да. А масло? масло? Как масло забыла? Мантекия. Мантекия. А я что-то у тебя? Пан эль пан кон мантекия. А у тебя это кто? Мантекия. Ренат, отходите в сторону. Идите, тогда с той стороны сядьте, а то вас атакуют. Нет. А если она они грызнут воду? А испугаются, да? Так Давайте просто грызнем воду. Ну ты ее можешь так раздразнить. Да успокойся спокойно, ровно. Посмотрите какие тучи, по ощущениям как дождь. Но вроде не передавали, потому что по прогнозу дождь в понедельник. 70% дождя. Но вообще красота. А, вообще. Красоты на лицо. Вот даже, даже нет солнца такая, и такая необычная картинка, но мы столкнулись с одной проблемкой. В этот раз очень много ос. Видимо, вот эта речка ушла, и получается запах тины, ила, ну тины, скорее всего, хотя ее тут нет, но запах какой-то все равно есть, и они на этот запах летят очень много, реально, дети боятся, пищат. И вот по воде идти безопасно, а вот когда идешь по песку, то здесь может сидеть пчела -либаса. Здесь пчела либаса. Где наше солнце было? С какой стороны? Мы прям убегаем, потому что дождь пошел, еще сверкает молния, но в горах это, это очень стрёмно. Мы собрались за секунду. Вообще по прогнозам не передавали никакого дождя.